بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن о Аллах! Раскрой предо мной в этот день брата Рая и запри брата Ада, помоги мне читать Твою Небесную книгу. О вселяющий покой в сердца праведников милостивого, милосердного. Что означает фраза «Боже, открой врата рая». Когда мы говорим «О Боже, отвори для меня врата рая», это означает, что Бог очистит нас от грехов, которые мы совершили при жизни и умножить наши благие, добрые дела, потому что пока человек является грешником и далек от милосердия Божьего, то рай будет для него запретен, и врата рая откроются ему только тогда, когда на нем не останется греха. Мы говорим, «О Боже, открой нам врата рая, ведь Всевечный оказывает нам милость, чтобы в этом мире мы жили таким образом, чтобы в последней жизни, последней жизни мы смогли войти в рай через любую дверь, которую мы захотим».